Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Заверли и с вами Макс Крат. Вы сегодня будете лицезреть за такой игрой, как Command Enconcor Generals а модификация Reload Fire. Предыдущее видео уже есть на канале, поэтому, кто не видел, может его посмотреть. Там я говорил об особенностях мода и его проблемах. А сейчас я предлагаю ну, сыграть на карте не 8 противников, а 6. Можно сыграть 3 на 3, но давайте мы сыграем а, 2 на 2, чтобы у каждого были по команде. Поскольку здесь есть много вышек, много ресурсов, а, пусть команда будет у них случайная, страна точнее. СССР, США либо ГАЭЛА. Что ж, приступим. И пошел-пошел прогресс. Вызываем быстренько грузовика. Опять играем мы за США. Хотелось сыграть в другую страну, но великий рандом решил, что мы будем играть за США. Здесь много ресурсов, но нет по-моему... Качалок. А... Да, здесь нет точек вышек, а который качать нефть и дают бонусы к этому. Да, сразу будем использовать самолетик. Наш юнит уже может завоевать а, завод. Завод, он позволит нам быстренько сейчас а, создать несколько танков. И вот, смотрите, здесь тоже как бы есть бункер, но в отличие от бункера СССР, у кого, если против меня будет играть США с флеш-гранат, они уничтожат за две гранаты всю мою пехоту в этом бункере. В бункере СССР такого, ну, естественно, не будет. А почему захватили... А я не могу yeah. ну, В общем, чуть-чуть обыгра... переиграли меня И захватили Вышечку так. Пока я отвлекся Надо было на защиту поставить Но я защиту не поставил Ну ничего страшного Со всеми бывает Мы продолжаем Кстати, да, я в прошлом видео Забыл об этом сказать Uh, yeah. По настройкам у нас Громкость музыки Ноль стоит, это очень важно Разрешение здесь другое поставить нельзя К сожалению Поэтому играем как-то так Причем Изображение немножечко Рассянуто Но это только для удобства ну, Мы займем бункер на всякий случай Здесь, кстати, они могут атаковать со стороны, я забыл. Я забыл, что они со стороны могут атаковать. Надо здесь башню строить, они и здесь могут заезжать. Вот о чем я и говорил. Они сейчас наглы будут завоевывать мое здание. Получится, Ну что же, не получится. У меня пять ГЛА, надо Projects. бы пехоткачать, чтобы они Это надо выпустить. Отлично, мой танк уничтожен. Дичи не. Провоцирую. Уничтожим их бункер. Реально уничтожаем их бункер. Здесь сами все починим. А что у меня чоппер-то один? Я думаю, почему мне с экономикой настолько все плохо? а Чоппер там я один, и моего друга такую неприятно. это бункер быстренько займем, чтобы его кто-то другой не занял. Заним сейчас второй чоппер и и и будем думать, как действовать. Тут видите уже они захватили точку сбора, а мы им сейчас помешаем это делать. Хаммером, хаммером, быстренько сейчас, даже не хаммером. Пока <связываем> трогать не будем. Надо уничтожить башенку и не дать им... Да, и вот такие, кстати, токсичные танки, они очень быстро уничтожают бункеры за один тачок. Так, уничтожили. И... Униту. Делаем так, чтобы они уничтожали быстренько приход, то сами, я сам уничтожил свой сам. просто пусть будет так, Мы сейчас идем и построим Естественно вы построили. Естественно вы построили. Честно скажу, я даже не удивлен. Я бы удивился, если бы вы не построили. И надо разбросать сейчас солдат, чтобы а, если ГЛА решит использовать свой перк и невидимых людей оставлять, чтобы у меня были на готове все я думал тоже враги немножечко напрягся думаю фига себе вы конечно отцы. а мои то смотрите что сделали они уже и соседний склад ресурсов захватили время они свое не теряют и пошли и пошли захватывать еще один мой танк уничтожен Давайте попробуем его пехоткой забрать. Серьезно? Охраняй. твоя задача охранять и сейчас наконец-то снайперов мы вызовем чтобы все было хорошо а им пытаемся все сломать. Так, здесь Гайла, ну, СССР, Ну и давайте тоже, чтобы им жить мед не казалось. Может быть, это быстрая игра сейчас будет. Че, передыхают? Иди-ка ты один вот сюда. Один. Знаешь, куда лети? Отворовывай. А, у них уже там все отворовано так. Значит, стоит, тут. Что-то мы с защитой совсем проворонили потенциальное контрнаступление. Но сейчас ресурсы закончатся. Что мы делать будем? Правильно, плакать. И вот как-то так да, будет. И минус энергия. Быстренько сейчас сделаем ресурсов и одного снайпера сюда закажем Энергия снова появилась, можем продолжать играть и склад ресурсы сделаем. И пока нас не особо щимят, мы сюда сделаем вертолетную доставку. Опасно, ты стоишь, мой друг. Да, не посчитано. Ну ладно. Они нашли где забрать деньги, Я, в принципе не удивлен. И чтобы все было хорошо, будем защищать Наверное, еще одно снайп А то мало ли Пусть он вот этот Здесь все защищает. А этот, наоборот, здесь защищает. Ну, получается, будут независимо друг от друга защищать область. Естественно, СССР, куда вы все пошли? Здесь могут появиться, а здесь у меня даже нет защиты. Как бы. Пушечку эту разместить. Вообще, а, менеджмент заданий у меня плоховато. Сюда, наверное, куда-нибудь надо разместить. Были бы не гла, было бы США. Вообще, было бы тяжело. Ну, то есть, они могут с куда угодно высадиться. И дальше думай, куда они высадились. Денег у нас просто космос, поэтому надо куда-нибудь разместить пушечку и помешать э, добыче денежек хотя бы чуть-чуть. В принципе, помешать. Серв, вот смотрите, я о чем говорил, они вот э, развиты USA просто Armor сейчас шикарно, но ну, потому что не сколько груза моего тырят Сесть не подлететь. С другой стороны, подлететь-то можно. Мы сейчас двоих снайперов скажем. Снайпера не видим, пока он стоит. Или пока... Ну да, пока он стоит. Если... Uh, есть какой-то разведывательный дрон. То снайпер, so, yeah. снайпер uh, становится невидим. И если передвигается, становится невидим. Поворуем в наглую. Там снайперов все равно, сейчас все будет. Не хочешь? А. Он старался. Ну давайте пойдем уничтожать. А, повышение и на хаммеры быстренько сделать здесь все в принципе ожидаемо здесь нам какой упор и... неплохой меня даже не ожидал знаешь Но здесь наши союзники-то проснулись, меня увидели, меня что здесь пахнет жареным и решили нам вы помочь. Попробуем уничтожить. Хватит, хватит. Этого вы нам вы хватит. Ой, промазал. Ну ничего страшного. Спасибо, что ты разрешил все таки тебя выбрать. что у меня приходе делаем? Иди в Просто займи домик и просто там будь. Опять танки мои уничтожили. В прошлом видео я сказал, что мы не будем использовать какие-то читерские танки. Вот эти вот. И вот этот. Потому что они созданы были для того, чтобы играть. Они, в принципе, на самом деле, по-моему, вот это даже есть, его используют. Какой-то из них точно есть. Его используют... Э... Yeah. USA Armor в обычных Mountain Conquer даже Сами э, Боты Но Но-но-но-но-но э, Почему-то в этой игре Они их не используют Поэтому Я тоже не буду использовать Ну, потому что хочется немножечко я не ожидал, что здесь здание такое. Мы попробуем максимум уничтожить. Здание, оно как бункер используется. Мы сейчас его уничтожим. И все. И все. А по мне ударили за Замечательно. Кто такой смелый? Кому? Дать по голове. А? На? Кто в себя так сильно поверил? Что может все что угодно. Быстренько продаем и живем по максимуму. Продолжаем а, создавать танки. Кстати, в Зерохауру создают по два а, военного завода, по две казармы, чтобы больше юнитов производить. Здесь немножечко с этим попроще. Что так не делают. Я думаю, я видел какой-то есть мод USA Raptor Армор Project, по-моему. Надо будет его попробовать. Интересно, ставится ли он а -а на оригинальную лицензированную версию, версию игры. Ну, well, просто так тогда еще будет статистика USA идти. А это всегда приятно. Да, идет статистика. Тем временем у нас готова пушечка. Пушечку мы используем. И можем немножечко своим танком уничтожение противника. Ой, как вы развились. Ой, как вам сейчас будет больно. танки уничтожают, все нормально. Здесь идем на уничтожение. Бункер уничтожается, приход уничтожается и идем в атаку. Пока наши союзники. Ой, ой, -ой. там. Реактор бомбунул. Уничтожим сейчас быстренько. Все, что здесь есть, даже... И ну, меня так легко на ИД просто уничтожали. Трактор, кстати, может взять и убить пехоту. А, меня уничтожали, не потому что кто-то здесь, здесь самолет летает. А кому мне жизнь это испортить? Давайте попробуем вот так вот. Так, и того, осталось одно задание. Правильно, охраняйте груз. Зачем сейчас идти в атаку? Бережем пехоту вместе. Пускай на и в танки. Для тех, кто в танке, шутка такая. Ну все, она навредить вообще никак не смогут уже. Я думаю, что это победное. Можно, знаете, еще вот так вот э, умиться и отправить. Так к нам то все. Не знаю, смогут ли они уничтожить. Она как раз противопехотная. Все. Один тяжелый потерпел поражение. Пехоту бросаем сюда. Эту пехоту бросаем туда же. танки с пехотой тоже пусть через всю идут, чтобы точно кого-нибудь уничтожить. И также вы тоже идете туда. Завод уничтожен. завоевать больше нечего. Ну, не знаю. Может быть, конечно. А спасибо, что союзники мои ударили по моему танку. Лучше, конечно же, помочь самому себе. Я... Вы убили мой танк своими выстрелами. Ну и в принципе все. Это конец. Все, игра закончена. Не закончена. случае сюда пехоту рядом в не может быть здесь где-то еще здание есть эти же уничтожить его не могут все вы одержали победу мы одержали победу ну в принципе чуть это была наверное поинтереснее в том плане что атаковали с разных сторон карта в общем, как-то так. Да, в общем, на этом снова все. Спасибо, что вы просмотрели это видео, что были с нами. С вами был все это время Макс Крат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, отмечайте колокольчик и пишите, какой ваш самый любимый мод для команды Conquer. Всем пока!